Как по фотографии, которые люди выкладывают в интернете, можно узнать, кто они на самом деле. И я как психодиагност, психолог, психотерапевт Надежда Новосельская сегодня в частности немножко расскажу вам о том, что вы понимали, что вы выкладываете и как вас люди считывают. Итак, смотрите, физиогномика – это та штука, которая помогает специалистам, спецслужбам, психологам, Людям, которые в этом разбираются и понимают, что можно считать за фотографией человека, за его жестами, за его мимикой, полностью описывают портрет. И когда вы занимаетесь каким-то бизнесом, то старайтесь сделать так, чтобы у вас была фотография, помимо ваших там продуктов, там, баночек, скляночек, услуг ваших. Однозначно. Потому что люди все равно идут на людей. Это первое. Второе. Моя тема главная ⁇ это тема уверенности женской. Я считаю за свои 61 год, который я прожила, вот уже недавно мне исполнилось 61 год, я считаю, что женщина, от нее исходит вообще мир. В разных странах есть свои, своя культура, свои правила, но что бы там ни говорили и религии, и разные культуры, все равно от женщины исходит жизнь. Поэтому за более чем 20 работ, лет работы в психологии, психотерапии, психодиагностике я для себя вывела такую, такой вывод, что женщина выбирает самца осознанно или нет. Думая, не думая, разбираясь, не разбираясь. Ну, нам как-то вложили в голову вот ту информацию, на основании которой мы делаем те или другие поступки. И, собственно, и живем так, да. И поэтому женщина выбирает себе мужчину в юном возрасте или в постарше возрасте. И она, по сути, отвечает за то, с кем она встретилась, с кем она завязала отношения, и какое потомство она потом принесет. Да, это громко. Я понимаю, что не так все просто. И я сама человек, сама просто женщина, и знаю, сколько я сделала ошибок, не понимая, не зная. Так вот теперь, когда у нас с вами есть такая возможность разбираться по фотографии, кто перед тобой для этого вам не нужно ходить к гадалкам. Люди это часто делают. Фотографии там что-то делают, там э, диагностируют, разбираются и там что-то наговаривают, какие-то вопросы там решают, э, связанные с там привлечь, приворожить. Я сейчас говорю о других вещах. Когда ты взрослая, осознанная женщина, тебе важно понимать, кого ты раньше привлекла в свою жизнь. Почему этот человек дал тебе снижение, обиду, дал тебе вот то, что является сейчас несчастливостью? И когда вы сейчас уже идете в новые отношения, то вам важно понимать следующее. Во-первых, быть уже мудрее и разбираться. А этому где можно научиться? Конечно же, в каких-то курсах, тренингах. Конечно же, нужно идти к тем, кто в, этом, кто в этом разбирается. И когда вы, например, идете на сайты знакомств или вы в социальных сетях выкладываете свои фотографии, то вас тоже считывают мужчины, если мы сейчас говорим про женщин, и, и мужчины считывают а по зажиму, по жестам. По, по закрытым или открытым позам, по одежде, и там очень-очень много маленьких разных микроэлементов, которые показывают сразу. Вот он глянул, и он дальше пошел листать, листать, листать, пока он не найдет ту женщину, которая дает ему что. Бессознательно она транслирует уверенность, раскрепощенность, неразнужданность. Я сейчас говорю о достоинстве, о королевской позиции. Что? транслирует женщина уверенность, женственность, нежность, знание, чего она хочет. То есть не, не какой-нибудь там... Потому что по фотографии он считывает, ага, вот это вот у этой были какие-то проблемы. У нее проблемы с в отношениях, как, как ножки стоят, как ручки у нее. Вот он глянул, он даже не психодиагност, он даже не специалист, но он на бессознательном уровне считывает, что эта женщина... Не даст ему радости, не даст ему секса, не даст ему той уверенности, которая нужна ему, там, чтобы мамонта принести, да, там, зарабатывать денег. Да? То есть он считывает эту женщину. Она позволяет терпеть, она позволяет себе быть терпивой. И такого же она снова встретит. Именно поэтому через фотографии, я называю это фототерапия через проработку своих внутренних э, психотравм, внутренних ограничений, детских, родовых программ. В итоге вы становитесь совсем-совсем другой. Одной фотографии сделать красиво э, через фотографа, мало, ну, это будет фотошоп. Но это будет красивая э, какая-то, там, не знаю, позочка вам поставят, там, и то, там очень много есть нюансов. Например, когда вы э, идете в салон и через барный стульчик это, это любимая любимая любимый предмет в фотосалонах барный стульчик и мы там я тоже делала я раньше не знала этого и сейчас делаю но у меня другая цель если же вы женственно себя подаете и вы хотите найти своего мужчину достаточно адекватного ресурсного доброго готового с вами взаимодействовать и взять ответственность за вас за вашу семью значит вам Хочешь, не хочешь, вам нужно работать над собой. Не ради мужчин, нет, ради себя. А дальше уже вы считываетесь, что вы вот такая. Так вот, например, барный стульчик в ассоциативном ряде восприятия говорит о том, что это бары. А у бары кто ходит? Кто в барах сидит? М? Девочки, как чаще всего для съемок. Вот такая вот штука. Если кому интересно про барный стульчик, напишите inside. Поэтому от того, на какой вы скамейке, что у вас сзади. Вот у меня сзади, видите, я сейчас на площадке, я нашла такое место, чтобы пристроить телефон. И вот сзади у меня, видите, горы. Там у меня горы, там у меня... Э, тут у меня красивый отельный, красивый комплекс, жилой комплекс на котором я сейчас живу и, в общем-то, веду работу с вами и продолжаю работать в интернете. Так вот, от того, на каком фоне снимаются ваши фотографии, тоже зависит, какого мужчину вы привлечете в свою жизнь. Если у вас штанишки, брючки, шортики, э, в общем, все, что мы разбираем это на моем пятидневном интенсиве, на разных других моих программах, в ближайшее время будет пятидневный интенсив и там у нас будет и про то как на какие сайты лучше выходить люди даже даже через социальные сети находят своего человека и находят почему потому что там есть не только египтяне какие-то женатики сексуально озабоченные которые в личку шлют там свои фалосы да да там есть разные этого как вы выглядите как вы транслируете себя такие на вас и будут приходить понимаете поэтому даже в соцсетях можно найти того человека который который захочет быть с вами а вы захотите быть с ним как с ним коммуницировать как с ним говорить как общаться потому что через коммуникации женщина, женщина тоже показывает кто она нет шанса для первого впечатления это фотография какая она фотография миллионы женщин сидят в соцсетях и ищут своего человека. На них попадают только, чаще всего, как, как жалуются, и я сама это тоже прошла. Идут эти, как их, скамеры, это интернет-мошенники, чтобы развести на деньги, их надо разбираться. Идут женатики, чтобы свое время убить, идут виртуальчики, которые сидят только и ничего не делают. Они не собирается ничего делать, они там годами сидят, цветочки лютики отправляют, получает вашу энергию, ваша улыбка, которую вы вызывает, она автоматически переходит к нему как энергия. Но ваша энергии поживился. Но он, кроме лютиков, цветочков больше ничего вам не, не отправит. Он не хочет вкладываться, это надо тоже понимать. И мы это разбираем на пятидневном марафоне, который будет уже скоро. Ссылочка будет под этим видео. Или вы сейчас в Инстаграме меня слушаете, то это будет в шапке профиля. Конечно, фотография. Это вообще огромная-огромная большая тема. Вот я сейчас смотрю, подписываются люди-мамочки. Они выкладывают маленькие фотографии маленьких детей в соцсети, и они не осознают, что они сейчас то делают то, что нельзя делать. Вы смотрите, ребенок вам не давал разрешения выкладывать его фотографии во всеуслышание. Вы сейчас просто используете, манипулируете его душу. Это первое. Второе. Разные люди есть. Есть те, у кого нет детей. И уже, наверное, никогда и не будет. И эти люди зациклены на том, что у них нет детей, и они обижены, и так далее, и так далее. С какой энергией они смотрят на ваших деток? Подумайте об этом. Или, например, пишет мама, там, счастливого, там счастливая мама и жена. Сейчас, да. А что ты еще умеешь делать, кроме как быть мамой? Сделать ребенка большого ума не стоит. И вот сейчас вот эти девочки, которые подписываются, я прошла, зашлась, посмотрела, и мне больно от того, что люди считают, что цель достигнута, что она мама, и она эти колясочки свои без конца там светит во всем во всей ленте новостей а кто ты? какая ты интересная женщина? что у тебя за этим? какой ты пример ребенку своему дашь? чему ты его научишь? вот сколько всего в мире сегодня разного, много поэтому фотография это очень много о чем говорит сегодня людям даже которые в этом не разбираются он просто интуитивно считывает кто перед вами Потому сегодня спецслужбам не нужно много трудиться, просто хорошо работают в интернете и по профилю определяют, кто, что и почему. Кто-то прячется, кто-то под другими именами, ну если там какие-то есть мошенники или там воры, все равно большинство из них все равно в соцсетях. Ну, я знаю, работала в спецслужбах, знаю. Поэтому там тоже можно найти, через других людей выйти и много-много чего еще. Поэтому кто вы, когда вы транслируете ту или другую фотографию, какая цель? И сложу я весь сегодняшний этот спич к тому, что если вы хотите новые отношения, найти другого человека, уважаемые женщины, уважаемые леди, значит подумайте, а что вы транслируете через свою мимику, через свои жесты? Вы транслируете боль, обиды. Боль незакрытых отношений, страх новых отношений. Вы транслируете психотравмы детства. Вы этого не понимаете. И это многие не понимают. Поэтому на пятидневном интенсиве мы будем разбирать ваши фотографии. Я буду диагностировать и показывать вас, ну, как ясновидящие, я буду показывать и рассказывать, что у вас там стоит за вашими фотографиями. То же самое и мужчины. Когда вы хотите найти себе ту женщину, которая вам нравится, подумайте о своих фотографиях. Учитесь разбираться тоже в тех фотографиях, которые транслируют, а что за этой фотографией стоит. Сегодня, здравствуйте, здравствуйте, кто присоединяется. И сегодня, в 21 веке, уже стыдно в этом не разбираться. В 21 веке нам нас пандемия поджала так, что э, хочешь не хочешь, люди заходят в интернет. Бизнесы переходят в интернет, э, отношения строятся через интернет около 50% браков совершается через знакомство в интернет. Поэтому количество сайтов растет. И эти сайты будут дорожать по своей стоимости, если вы хотите найти нормального, адекватного человека. И много чего еще. Поэтому фотография это все. Дайте несколько фотографий в разных локусах, в разных позах в разных локациях преподнесите себя с разной стороны чтобы человек который на вас смотрит мог дать о вас ту характеристику которая позволит ему с вами или работать если это бизнес или отношения строить я все-таки свожу в данном случае к отношениям потому что моя тема уверенность женщины и начинала с этого видео, и заканчиваю. Женщина жизнь дает, и она же жизнь забирает, если она не понимает, кто она, чего она хочет, и с каким мужчиной она зачинает эту связь, чтобы родить ребенка. Да, мы живем тем, чего не осознаем. Нам и управляет то, чего мы не осознаем. Это программы, которые нам тюхали родители, социум, Советский Союз и так далее. Но, друзья мои, 21 век, и сегодня стыдно быть невежественными и просто так сидеть в соцсетях. Ну, а я с радостью, Надежда Новосельская, психолог, психотропиев, тренер, лайф-коуч, с радостью помогу выбраться из того непонимания, что с вами сейчас происходит, помогу вам определиться, чего вы хотите, и как это сделать. И ближайшие дни в конце месяца у нас будет пятидневный интенсив. Как прокачать свою уверенность через интернет. Найти своего любимого человека. Тренинг для женщин. Ну, а если душат меня мужчины и хотят найти что-то для себя, welcome, пишите в директ, пишите в личку, договоримся о бесплатной 30-минутной консультации.